Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лен Смирнова Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый инвестиционный майнер. Называется Трон Mining Spice. Где нам дают процентов ежедневно. Ну, это стартовая такая страничка. Регистрация, майнинг, выводим. Здесь идут вопросы и ответы. Кому интересно, сами ознакомитесь. Переведете на русский. Скажу, что минимум депозит здесь от 10 TRX. И минимальный вывод от 5. Криптомонет трон. Дней работает 0. а Значит, можно неплохо подзаработать. Здесь последние депозиты. И последние выводы. Как? Да вот депозиты, а это вывод идет. Ну как-то так. Ну а регистрация здесь наипростейшая. Кликаем старт. Вводим трон кошелек. Кликаем старт майнинг. Попадаем на домашнюю страничку. Значит, что у нас здесь ну, домашняя страничка ХС. И значит, что... Давайте смотрите, вот я только зашла при вас. Все делаю в режиме онлайн. Переведем на русский. Бонуса у нас здесь нет. Никакого. Значит, что подробная информация расчет на основе вашей текущей мощности по нулям у нас все. Значит, если минимальный депозит, вот здесь калькулятор прибыли, видим, да? Uh -huh. Что у нас здесь, если Ага. Значит, один ГХС это 1 криптомонета трон. Так как минимальный депозит здесь от 10 криптомонет. И здесь, значит, что у нас показано? 10 ГХС это 10 криптомонет трон. И количество в день 5 3 это если сейчас зайти да, на 10 криптомонет, то завтра будет уже 5 криптомонет. И за 3 дня 15 криптомонет. Вот как-то так. Далее, что у нас? Естественно, я буду делать депозит, ребятки. Но также я просто пошла. Имейте в виду, что это инвестиционный манер. И все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Бонусов нет. Значит, история аккаунта вкладочка пройдемся здесь нет ничего снятие средств это тоже здесь по нулям вкладочка рефералы находится наша партнерская ссылочка часто задаваемые вопросы пожалуйста это все можно прочесть далее новости нету центр поддержки телеграм канал и минимальный депозит 10 криптомонет трон кликаем на депозит вставляю я зайду на 10 монет И того, видим да купить сейчас поставить оригинал Здесь нам что, дается адрес, куда можно перевести монетки. Идет таймер. Отчет таймер. За это время нужно как бы сделать депозит, копирую и идут троллинги. 10 монет. И 10 монет я отправила. Ну и все, в принципе. Будем ждать депозит. Вкладочка «Вывод». Значит, минимум, как я говорила в начале, 5 криптомонет трон. И 4% плюс одна криптомонета. Это у них комиссия. Имейте в виду. Вот, кому интересно, заходите. Кому не интересно, пройдите мимо. Повторюсь, друзья, то, что это инвестиции, я рискую своими монетами. А вы же думайте сами. Сейчас надо посмотреть. Вот мои монеты. Мой депозит. И затем на домашнюю страничку. Вот начались маниться мои монетки. За 3 дня плюс 150% мне. Да, ежедневно 50%. И за три дня 15 криптомонет. Вот как-то так. Ну что, следующее видео будет уже по выводу монет. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.